Всем европейского футбола, дамы и господа, с вами FIFA прогноз, очередной его выпуск и от клубного футбола переходим к футболу сборными, сборными европейского континента. Вместе со мной играет Игорь Белоногов, Игорь давненько с тобой давненько. не виделись, максимально давненько не виделись, и что за матч у нас сегодня? Ну, матч у нас сегодня Бельгия-Россия, лучшая команда мира по рейтингу FIFA против... И Бельгия. Да, да. да. да. абсолютно а Бельгия, сборная России. Играют они на Газпром-арене. Это первый тур чемпионата Европы в группе «Б», где вместе с этими прекрасными сборными играет еще сборная да, Дании, Дании и сборная Финляндии, которая, наверное, ну, будет, скорее всего, такой Исландии. Типа тоже скандинавская страна, может тоже как-то покажут. Тем более у них бомбардир неплохой, вот этот Йолупуки или как-то… Йолу Йолу Йолу другое. Да. Это Дед Мороз, по-моему, по фински по да? да? Вот, давай по коэффициентам посмотрим, что нам говорят букмекеры на победу сборной Бельгии. 1,72-1,75. На победу сборной России вообще не верят. Предлагаю тебе озвучить коэффициенты. 5,60 дает к ставкам, видлайн 5,32 и фонбет 5,5. Ну, вообще в нашу сборную не верят абсолютно никак. Вот нечаянный результат смотрится интересно. Ну, в среднем 3,7.75. 375 на ничейный исход дают букмекеры. А какой реальный может быть? Вот по, на, по твоему мнению. Ну что... вот так, если думать, самое очевидное, Бельгия, естественно. Но это будет третий матч уже их официальный в этой европейской компании. Два матча в квалификационном раунде и еще один матч здесь, в группе. А потом, и может, все, еще в плей-офф все особо без шансов для России. Так ну. что, если так рассматривать, то ничего не должно меняться. Зато Геннадий Орлоу хорошо. Mm -hmm. То, что там считаю, Вицель прошел школу Зенита. Там mm -hmm. Еще парочку ребят тоже вот преисполнились этой школы Зенита. Его да. да, вот эти вот ребята. В общем, будем посмотреть. Бельгия, Россия. Первый тур чемпионата Европы 2020 в 2021 году. Поехали. Так, ну что, Газпром-Арена переименовалась быстро в открытии Арена ну, матч открытия для сборной России, так? Что... Да. Так, так что... я, пожалуй, защитник сразу. А, вот так упадешь? Да, да? да, Помним, помним эту движуху. Это же лучшая сборная мира. Опа. Ну-ка. Что получится? Что получится? Я думаю, как обычно, нифига не получится. Вот так. О, -о, -о. хорошо, Лукаку! От а чего? Че, погулять отпустили, что ли, что Ты видел, как он просто в центре стоял? Да, вот я про тоже говорю, вообще никого нет. Вообще. Привет, привет я побью, да? Угу. Нормально, что да. Вот, вот, вот, вот, вот, смотри. Вот. Вообще никого а рядом кто, нет. Это кто? это кто это щелкает лицом? Это Георгий Джике. Вместе с, с кем? Вот Джике. Ага. Это, это... Андрей Семенов, судя по всему. Правильно, а, правильно. Прочитал по губам, да? <свят> <свят> Что же, 1-0. Ромео Лукаку открывает счет на четвертой минуте встречи. Им давай смотреть дальше. Так, Школа испанского футбола. И, о, пенка, пенка. Да? Штрафной. <свят> Добрый вечер. Давайте. Санек. Уф. Тащи. Ну, неплохо. Что сделал? Это Обманул. Ложный. ложный выкидыш? А, о, я научился это делать. <laughs> Прикольно. Всех защитных, конечно, загибаешь. О, тут Федор и оффсайд. Ой-ой-ой, какой красивый оффсайд. Да. Прикольно. Так, первого сборной Бельгии. Ну, как он просто стоял такой, ну, типа, ну, ногой, ну, там, ну, давай, парень. О! Убежать! Так. Куда несешься? <смех> И вот сюда. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это что, сборная России сравняла, что ли? Это... Так, это не Антон Заболотный, это Александр Соболев у нас встречается. А Зев сборная вообще, да? Да. о, -о, -о, -о. Ну, хана всем. Че. Три мобильных нападающих, Дзюбуш, Соболев и Заболото. Так, ну все, да? Все. Первый тайм подошел к концу. Вот она, звезда первого тайма. Вот Что еще это? одна звезда первого тайма. Статистика. 58-42 по владению мячом. По отборам сборной России получше будет. Бельгийцы погрубее. Но по ударам я тебя перестрелял пока что. Да, ну в целом забыл. А точность разный. ударов 100-100. Ну команды заряженные. Ну, опа, пардон. Че, давай смотреть, что покажет нам тайм второй. Мертенс, давай. А, обыграл. Давай, давай, родной, беги. Ломай. Ну, ну, ну. Ну ты ломать даже не умеешь, джики. Спокойно, GK. спокойно. Ты вот, видишь, контратака по центру прям пробежали. И Дрис Мертенс уничтожает боковой флажок и делает что то 2-1. Ага. воу воу воу -во. Ага. Да выносить! Видал, видал, видал, что он делает, а? Ч творит этот парень, а? Да. Надо повторку смотреть, надо повтор. Вот там Аминь, я вот и спрашивал, наверное, чтобы объявить. Да. Я не повторю. Вот. Опа, опа! Карате пацан. Ну. И это 3-1. Ну, считай, после 2-1 реально Бельгия расстреляется по полной ну, программе. Я в обороне, mm. Касание не Чего так далеко отпускаем, мы, э, парни. Ребята! Спасибо. Ну да, это, это пенка. Это пенка. О, ДНР, ДНР. Куда бить будешь? По центру, да? Вот, не по центру, да смотри-ка. А ч не понять. А, это нет нет, этого, Смол, Смолова нет. Смолова да. нет, да. Что ж, 3-2. Сборная России возвращает шансы на камбэк. Причем, время-то еще осталось. Это времени еще предостаточно. 69-е. Ну, 20 минут чуть-чуть играть. Угу. Корпус Ой. Андрики, дамы и господа. И красная карточка Для адресина. Желтая карточка. Дамы и господа. Сборная России, дамы и господа. Вашему вниманию. Да. Капец, он его уронил. Так, ну что? Ну ладно, Кевин, давай попробуем. Получится, не получится, как думаешь? Должно получиться, Кевин Добрюня. И вот так вот. Есть, Галешник! Получилось четко в девяточку. Но ну, это было красиво. Без вопроса. Это было красиво. Четыре-два. Давай еще раз посмотрим. Опа. Вздынь. Ништяк. Ну и вот последнюю. А, уже добавленная пошла. Да все, уже матч-то завершается. Последняя а -а -а. атака. Прикольно. Жух, хотел на красную посадить. Бельгийца. И выноси. Ну <свисток> что ж, звучит свисток. И сборная России. О, уходит раз. со стадиона без очков. Даже одно очко увести оттуда не смогли. Целый ну как увезти? Сохранить очко дома у них не получилось. Uh -huh, да, uh -huh. хотя бы одно. 4-2 сборная Бельгии выигрывает эту встречу. И давай смотреть статистику, что нам там покажут. По ударам. Ну, в принципе, так-то равное по владению. Ну, просто все залетело. Ну, владение вот... Так, конечно. Ну что ж, 4-2 сборная Бельгии одержит победу в первом туре чемпионата Европы футбола в своей группе. Сборная России усложняет в очередной раз себе задачу выхода из группы, причем на чемпионатах Европы. На чемпионате мира было там все понятно. То, что Саудовская Аравия, то, что Египет уругвай. Угу. Здесь как-то, ну... Ну и хорошо, что с фавориты начинают. Поймут хотя бы, чего они могут противопоставить сильным командам, а там и дальше. А, Финляндия. Да. А потом Дания. Дания. Ну вот, собственно. Но выходят на чемпионате Европы три команды из одной группы. А, в да, прошлый да. раз это сделать не получилось сборной России. Ну, там две. Были. В шестнадцатом году. Там две. Были. Нет, там выходило уже три. Три команды выходило. Разве? Да. Исландия что там -то тоже вышла. А. Там хорошо было. А, в общем, ну, три, три команды из группы выходят. Там по рейтингу будут все смотреть. Ну, надеемся, что сборная России, ну, должна хотя бы оказаться в одной восьмой финала чемпионата Европы. не опять встретиться с Бельгией. Как-то так. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас ввели эту программу. Еще увидимся. Смотрим чемпионат Европы вместе. Пока. Пока.